Йоу-йоу-йоу! Всем респект, братва! С вами 120 Гигабайт. Сегодня у нас видео будет немножечко необычное. Это одновременно и будет, и не будет реакции, и будет, и не будет геймплейным видео. Дело в том, что я подсмотрел у одного такого довольно-таки знаменитого ютубера, который зовут Маркеплайер. Интересный формат, где он играет в игру Smash or Pass. Это как бы за или против. Ну, то есть, грубо говоря, как в Тиндере, ты видишь э, девчоночку, да, или мальчишечку, и, в общем, голосуешь, типа, нормал тебе, или херня полная. И в конце обычного. Дается какой-то результат, который как-то тебя определяет. В общем, я решил записать такое видео, да, где я играю в эту игру. К сожалению, она оказалась для андроида, да. То есть, если бы даже я хотел поиграть на телефоне, у меня iPhone, ничего бы не вышло. Тем не менее, я нашел браузерные версии этой игры, и в них мы сегодня и поиграем. Погнали! Вот, собственно, первая версия. Сыграй с Машар с этими знаменитостями, и мы угадаем, твой тип. Не очень я понимаю, что за тип, но а, здесь, конечно, на английском не волнуйтесь, я вам переведу. Самое главное это, конечно, процесс самого голосования, да, который мы сейчас будем с вами проводить. Погнали. Ариана, за или против? Я однозначно за. Если говорить именно про песни, потому что мне очень нравится большое количество а, треков, ее. Я знаю, может быть, по мне это тяжело так сказать, потому что я в основном всякий тяжеляк слушаю, но нет. На самом деле я слушаю там и Джастина Тимберла, могу послушать, Ириана. Мне, например, очень нравится. Внешне, если честно, она мне, ну, не очень. Однако, очень хорошие песни, поэтому я однозначно за. Погнали дальше. Кью Джекман. Боже, один из самых сексуальных, великолепных мужчин, которым я крайне завидую белой завистью, что он такой красивый, замечательный, он еще и супер добрый, отличный актер. Конечно же, однозначно, за он мега крут. Ариана Гранде. Если честно, плохо помню, кто это такая, но вижу, что она симпатичная. Ну, давайте за просто симпатичная какая-то бабеха. Джонни Депп. Ну, тут вообще даже думать не надо, все прекрасно понимают, что, естественно, я нажму э, за Джонни великолепен. Побольше бы его нам сейчас вот в кино, не хватает его немножко. А то он где-то все время на задвор. Джастин Би, вот здесь впервые наконец-то я скажу нет, нет, никогда он мне не нравился. Да, он был, конечно, когда маленьким мальчиком там играл на гитарке, все было супер. С помощью Ютуба, опять же, он а, пришел к известности. Всего остального его творчества, когда он пришел в такой официальный, да, статус селебрити полых говно и кал. Так что не, я против. Киану Ривз. Если ты не любишь Кьянориса, то тобой что-то не так. За однозначно. Эд Широн. Никогда мне не нравилась ни одна песня у Эда Широна. Пусть меня будут сейчас многие фанаты говорить до да ты нах. Как ты можешь такой? Артём Эд Широн такой классный, нет, он ужасен. Прям даже отталкивает, как ты меня внешне в отличие от того же Хью Джекмана между прочим. Ни одна песня мне его никогда не нравилась. Короче, в общем-то нет, нет, нет, нет, нет. Режли дурачок, отстанет от меня. Зачем с Бринги за ты спел песню? Как еще блинги могли хуже зашквариться, чем так? Хотя они в принципе Последними альбомами и так зашкаривались прилично. Короче, я против, до свидания. Анна Кендрик. Вообще классенькая, маленькая, такая, хорошенькая. Жалко, что практически нигде она а, в каких-то крутых фильмах, главных ролях не сыграла. Везде где-то на заднем плане, но я считал ее всегда очень симпатичный класс сексуальный. Правда, сейчас она уже старовато, тем не менее. Дуэйн Де Джонсон. Скала. Если честно, я к Скале отношусь, ну так, сяк, хотя... Когда он был рестлером, если честно, я к нему относился лучше, чем когда он стал актером. Я не понимаю, почему... Именно он считается одним из самых кассовых актеров. И почему все типа там идут на его фильмы. Но на самом деле я поставлю за, потому что когда он был в рестлинге, мне нравилось, и это мое детство, я вспоминаю. Это был рестлинг на СТС. В общем-то, было здорово, весело, классно. Я, наверное, за. Натали Дормар, боже, она великолепна. Она прекрасна. Красивая женщина. Я однозначно ставлю плюс ей огромный, толстый, жирный, б... Твердый плюс. Беля Сейчас я на себя навлеку большое количество хейта, но мне никогда не нравились ни песни, ни она сама, тем более, как она выглядит. Да, смело, да, что-то там, наверное, необычно, но мне прям, ну, вот, вообще никогда не заходило. Вот абсолютно никогда. Я верю, что она талантлива, я верю, но сам я не слушаю абсолютно ничего, поэтому я... Пасуем. Николь Шерцингер. Понятия не имею, кто это такая и зачем такая тяжелая фамилия в произношении. Поэтому я, наверное, посану. Сет Роган. Великолепный, классный, комедийный актер, режиссер в том числе талантливый. Однозначно плюс. Кристин Бейл. Еще один мега-талантливый человек у нас в этом квизе. Кристин Бейл запомнился не только ролью Бэтмена, но и, например, ролью в американском психопате, где он был просто великолепен и идеален. Ну и куча других ролей таких фильмов, как там Прести. Да с Ю Джекманом всегда было очень, а, значит, сексуальный и харизматичный. Я считаю, что это однозначно плюс и я за, конечно. Кайни Уэст, между прочим, супер талантливый, пусть и немножко поехавший головой человек. Очень нравится его музыка, нравятся отсылки в его песнях классическому, довольно-таки, крутому прогрессивному року. Поэтому, естественно, я ему ставлю плюс. Надеюсь, что он будет президентом Америки, потому что, ну, я думаю, будут веселые времена тогда. Джейсон Мамоа. Мужчина сексуальный. Зная огромное количество девушек, очень сильно по нему сохнут. Если честно, конечно, с Акваменом вышло не очень хорошо у него, однако в Игре Престолов он был очень крут, великолепен. Поэтому я ему ставлю плюс. Однозначно! Погнали! Зоэ Де Шанель. Боже мой, вот эти глаза бездонные ее, супер красиво Обожал ее всегда, всю жизнь. 500 дней лета, отличный фильм. Посмотрел полностью весь сериал новенькая с ней. Она мега забавная, классная, харизматичная. Конечно же, я однозначно за то, чтобы она была в моем сердечке. Герард Уэй. Не помню, кто это такой. Вроде лицо знакомое, а имя нет. Кто это такой? Дай гуглю, ну Вокалист группы My Романс Да, ну конечно, конечно. И снова наврекаю на себя вещь хейт фанатов My Романс Большое количество, кстати, моих друзей очень любят эту группу никогда ее не понимал, полнейшая хуйня, ни одна песня мне у них не нравилась, если честно, абсолютно, может быть там парочка каких-то, да, там, но извините, пожалуйста, это срань, это срань, и он сраный б... на так, Дональд Гловер. Если честно, я вот Дональда Гловера воспринимаю прежде всего как актера, и не хочется совершенно думать о нем, как о музыканте. Пусть он и нашумел в свое время со своим вот треком This is America. Мне нравится только клип. И он там очень круто двигается, он там очень круто играет, как актер. Но как музыкант Чайлз Гамбина, да, он мне, ну, вот вообще не заходит. Поэтому я пацану, наверное, да, не являюсь большим поклонником его, да, давайте проголосуем, а то и так я все за, за, за. Анджелина Джоли. К ней довольно-таки неоднозначно у меня отношение, потому что хороших фильмов. С ней на самом-то деле я видел не очень много. Однако, во-первых, она, конечно же, особенно когда была помоложе, выглядела просто конфетка. А во-вторых, ну, она просто довольно-таки уважаемый человек и много чего доброго сделала. И это касается и самого кино, и каких-то тем вне кино. Я говорю, например, про благотворительность. Поэтому я все-таки за нее проголосую. Она, по-моему, крутая. Pink, конечно же, великолепно. Большое количество песен у нее нравилось. Вроде крутится-то она где-то по всей по культуре тем не менее. Она прям такой рок-н-ролл продвигала, поэтому я всегда респект вообще песни, классный голос, вообще хирительный, мощнецкий поэтому я за. Селена Гомес, ну не знаю, ведь я там что-то какие-то пару фоток видел, вроде симпатичные на этой фотке, она, например, мне не нравится, да, а поскольку за творчеством я ее не следил, я буду голосовать против, потому что надо увеличивать количество вот этих вот, где я пасую а, вариантов, так что она отправляется именно туда, до свидания. Обри Плаза, какая-то тоже знакомая девочка, но не могу вспомнить, кто это такая. Американская актриса, а где она играла-то, я не помню. Кажется, я ее видел только и исключительно в фильме Скотт Перегрим против всех. В общем, опять же, для того, чтобы просто увеличить количество моих голосов против, я проголосую против. Потому что я как бы за ней совершенно не следил. Не могу сказать о ней ничего плохого, но поскольку мне на нее глубоко пофигу, давайте будем против. Бритни Спирс, Бритни в сердце, навсегда. В детстве я говорил, что Бритни Спирс там для девчонок. Ну, конечно, она для девчонок, но в целом она легенда. Мне очень ее жаль в связи со всеми событиями, которые в ее жизни происходили. Я желаю ей скорее возвращения на сцену и ментального... Здоровья, пусть у нее все будет хорошо, и я ее поддержу, конечно же. Ну что ж, а вот и результат. Да, ребята, не верьте этим великолепным тестам в интернете. Вы однозначно из тех людей, которые аттичные и хорошо сложены. Конечно же, это все про меня, поэтому, если кто-то там из вас посмотрит, что я мол, там жирный, знайте, тест сказал, что под всем этим жиром я не атлетичный, и целеустремленный. Еще один похожий квиз. Здесь уже на основе моих ответов они будут определять мой возраст. Давайте посмотрим, смогут ли они это сделать. Хилари Свонг. Горяча или нет? Конечно же, нет. Никогда она мне не нравилась. Посмотрите на эти злые глаза. Между прочим, эта тема, кстати, поднималась в сериале «Офис», который я очень люблю. И там я поддерживал тех, кто были против того, что она горячая. Кортни Лав, горяча или нет? Тоже нет, совершенно не мой стиль. Не люблю я таких вот шмар, бля, которые, знаешь, только подобрали свою юбку, с пола надели, вышли на улицу за сигареткой и бутылочкой пива. Я против. Жульет Льюис, плохо помню, кто это такая. И по этой фотке вроде что-то знакомое, но я не уверен. Давайте гуглнем. А, -а, а знаю, кто это. Конечно же, нет. Конечно же, нет, это та фотография еще очень даже а, хороша. Я ее помню лично по двум ролям это в фильме Прирожденный убийца, который снял, по-моему, Оливер Стоун, а сценарий написал Квентин Тарантино. И От заката до рассвета, где тоже сценаристом была Квентин Тарантино, вроде бы вместе с Робертом Родригесом, который был режиссером. Клевая, классная актриса, но внешне не мое. Ума Турман абсолютно никогда мне не нравилась, тоже никогда я не понимал, почему она внешне людей кого-то привлекает. Многие считают ее сексуальной, я не считаю. Опять же, очень талантливая, крутая актриса. Но как бы внешне, вот она на нее посмотришь, ну не мое. Эми Уайнхаус, «Сарцы Небесные», конечно, о мертвых плохо не говорят, но красивее она от этого не станет, понимаешь? Так что, конечно же, я тоже против. Кейли Коко, которая играла у нас главную роль в сериале «Теория Большого Взрыва». Несложно, на самом деле, тут ответить, но поскольку я всех предыдущих забраковал, да, у меня все они некрасивые, я, наверное, отвечу, что Келли более-менее нормал, потому что она, конечно, не мечта моей жизни, да, но вообще симпатичная и, конечно, очень харизматичная. Это тоже важно. Селена Гомес. На это мы уже отвечали в прошлом квизе, я ее тогда забраковал, забракую, пожалуй, и сейчас. Тейлор Свифт. Ну, наконец-то, боже, она великолепна. Супер суперкрасивая, супер красивая, классная песня, тоже мне очень нравится. Многие ее что-то критиковали, я уже даже не помню за что, не знаю, мне она всегда заходила, и даже с ней куча мемов там есть, я понимаю, может быть, она была как-то надоедливой там, слишком синглы ее были везде, там, слышали. Мне она прям заходит, и внешне тоже классная. Эмма Робертс, вот она как-то вот, что-то как-то вот, как-то, наверное, нет. Наверное, будем голосовать против. Деми Лувато. Нужна больше, чем одна фотография, чтобы вспомнить, кто это. Актриса, актриса, боже, боже, боже, что это за фотографии такие? что это такое? Ну, нет, нет, боже, нет, нет! А здесь все еще было нормально, что с ней случилось. Боже, ну я, конечно, я извинить. Кристин Стюарт. Скорее нет, чем да. Не нравилась она мне ни в сумраках, вроде попозже она как-то стала чуть получше выглядеть, но мне все равно она не заходит совершенно. Бритни Спирс. Ну, как сказать, а если взять ее молодые годы, то поставлю плюс. Если брать уже чуть более позднее ее состояние, то уже там, конечно, все не так хорошо. Но давайте будем думать все-таки о хорошем, так что проголосуем за, что раньше она была прям норм. Даниэль Фишель. Я не знаю, кто это, но я сразу голосую нет, потому что, но ну, это вот, вот это вот утячее лицо совсем не в моем вкусе. Хиллари Дафф. Тоже никогда мне не нравилось, если честно. Проголосую тоже нет. Хэлли Берри. Блин, ну не знаю, где-то, где, -то, где -то где-то она была хороша, где-то, наверное, не очень. Но я проголосую за все-таки, эм, опять же, я какой-то сегодня слишком злой и всех отправляю нахер. зиндая хороша, хороша. Вот она неплохая, да. Не могу сказать, что я супер, мега крутая и самая красивая в мире женщина, да. Я не знаю, будут ли тут женщины, которых я считаю самыми красивыми, самыми сексуальными. Мне кажется, что вряд ли. Если будут, я обязательно вам об этом скажу. Но зиндая на вот фоне чего-нибудь вот вот вот подобного зиндая очень даже неплохо смотрится выигрышно. Скард Лёхансон великолепно. Пусть уже история. Тем не менее, мне она всегда очень нравилась внешне, и как актриса в том числе. Оливия Валд, о боже, конечно, естественно, боже мой, когда смотрел я «Доктора Хаоса», я думал... Ну, хаос, ну надо же ее куда-нибудь насадить. Но потом оказалось, что она играет в другую лигу, да, поэтому в любом случае сексуально великолепно. Эмма Стоун никогда не понимал, почему люди считают эту сексуальным. Никогда в жизни не, не нравилась она мне. Она была прикольная, забавная, да, но когда она играла в фильме... Как же этот фильм-то назывался, я не помню. Напишите в комментариях этот фильм, где Эмма Стоун играла вместе с самым сексуальным мужчиной в мире, Райаном Гослингом. Поставить ее и его рядом, ну это, это вообще разная лига, ребята, ну вы что. Извини, Эмма, но... Я против тебя. Эллен Пейдж. Сложный вопрос. Ребята, ну давайте, поскольку тут написано Эллен Пейдж, а не Эллиот Пейдж. Я буду голосовать за Эллен Пейдж. И я буду голосовать за, потому что когда она была Эллен... Она была очень даже ничего. Не во всех фильмах она блистала какой-то супер крутой сексуальностью, но она была классненькой, прикольненькой, симпатичненькой. И я ее ни в коем случае не осуждаю, но мне, как мужчине гетеросексуальному, конечно, больно было. На это ее решение имеет полное право. Дрю Бэример, однозначно да, конечно же, в основном в молодости, потому что потом ее немножечко подразнесло. Тем не менее, вот здесь видно ее вот эту фирменную лисячую улыбку. Она просто ну, сексуальная, классная, офигенная была. Джейс Кальба тоже была очень сексуальной, красивой девушкой. Если честно, я не могу сказать, что она какая-то классная актриса, потому что не помню вообще никаких ролей таких выдающихся. Тем не менее, на внешность однозначно в свое время я обращал внимание, поэтому я голосую за она сексуально и великолепно. Кабес Молдерс я не буду голосовать ни в коем случае против. По одной простой причине я слишком люблю сериал «Как я встретил вашу маму». Несмотря на то, что я не люблю высоких, худых девочек, я все-таки проголосую за харизмы она все-таки берет очень мощно. Обожаю ее, обожаю, как я встретил вашу маму. Робин Чербацкий в моем сердце навсегда. Я голосую за, однозначно. Габриэль Юнион, не знаю, кто это, проголосую против, просто для того, чтобы лишний раз не гуглить. Кейт Аптон, не помню, кто это такая вообще, но картинка красивая. Не хочу гуглить, поставлю за. Финиш, да? Давайте посмотрим, а угадал ли этот замечательный тест. Сколько мне лет? Вам около 40 лет. Вот 35, это около 40 или нет? Я все-таки буду думать, что это около 35. 40 уже, что-то как-то много Многовато, ребята, вы извините меня, пожалуйста. Либо я реально такой бумер и старпер. Я думаю, что на сегодня хватит, ребят. Поставьте лайк, пожалуйста, под этим видосом. Если вам понравилось, напишите в комментариях, что хотите вы больше подобного или нет. Я такого еще на своем канале не пробовал, поэтому мне нужен очень сильно ваш фидбэк. Подписывайтесь на наши соцсети. Телеграм у нас сейчас очень активно развивается. Там и новости игровой индустрии у нас теперь, там и голосование. И теперь я делаю посты, где вы можете кидать свои предложения о том, что постримить или какое видео снять. И, возможно, я сделаю пост с подобной темой с or Pass что вы можете например э, скинуть мне примеры подобных игр подобных визов, тестов чтобы я на видео их прошел и посмотрим на результаты вместе с вами так что подписывайтесь обязательно на телегу также может подписаться на мой инстаграм где вы будете видеть мою жизнь вне стримов Ну и если вам хочется можете прийти на наш дискор сервер или э, подписаться на группу вк ссылочки на все это в описании имеются. большое спасибо всем кто досмотрел видос до конца ребят всех обнимаю целую респектую жестко очень жду вас на следующих стримах и видео на сегодня это все, с вами был мародер 120 гигабайт, жестких всем респектов, йоу!